Киберпанк 2077, самая ожидаемая игра этого года. И ради чего? Ради этого? Бра. Вы на канале Мастер Джеллу, и сегодня мы разберемся, стоит ли покупать ее сейчас или же чуть-чуть подождать. Присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое, и мы начинаем. Начнем, пожалуйста, с минусов, а их здесь, поверьте, очень много. Первое, что я заметил, когда запустил игру 10 декабря, это и графика, и оптимизация. Так как мне игра выставила все на средние настройки, я, естественно, подумал, что буду играть в стабильные 40 FPS. но нет. Игра просто уничтожила мой ПК, на котором я спокойно прошел RDR 2 на средневысоких настройках в 50 FPS. Игра, которая в 10 раз красивее, шла лучше, чем мать его гребаный киберпанк. Я не буду кричать по типу, что мой ПК за овер много гривен и какого хрена он не тянет игру? Нет. У меня средний компьютер, который собирался год назад. Ничего удивительного, так как технологии растут, компании не невыгодно, чтобы чтобы я как потребитель буду сидеть несколько лет на одной и той же видеокарте и играть во все игры на ультра настройках. Но когда игра, в которой графика это просто мыльный кусок дерьма уничтожает 3090, которая на минуточку стоит 60 тысяч гривен, то мне кажется, что это дело не в железе, а в руках разработчиков. Конечно, в игру уже завезли новый патч, в котором немного улучшили производительность, немного исправили текстуры, но на данный момент игра еще сырая. Баги, это что-то с чем-то, куда не ступи, перед тобой появится NPC, который застрял текстуры, враги, которые попадают тебя через стену. Вот у меня есть один момент, еду я значит на задание, поворачиваю на мотоцикле и немного не рассчитал и въехал в разбитый автомобиль. В нормальной проработанной игре я бы откатился бы назад и поехал бы дальше, но не, в киберпанке мой мотоцикл проехал наполовину через текстуры и начал дымиться. И чтобы не взорваться, я решил слезть с него и дойти до миссии пешком. Да, естественно, это баг не мешал прохождению, так как это не. Такие баги, которые были в Вальгаре, что просто из-за того, что у тебя не те настройки графики, ты не можешь продолжить миссию, так как ничего не мог сделать. Но к сожалению, что из-за того, что этих проблем очень много, ты не можешь полностью погрузиться в сюжет, так как постоянно отвлекаешься на них и думаешь, боже, за это я дал свои деньги и ждал ее. По поводу геймплея я ничего не буду говорить, так как это RPG и данный жанр игр мне мягко говоря не нравится. Так как пока ты не прокачаешь уровень или же не найдешь лучшее оружие, ты не сможешь убить обычного NPC. Давайте не будем зацикливаться на этом моменте, лучше сами напишите в комментариях как вам геймплейная составляющая игры. Физика автомобилей и управляемость показалась мне очень топорной, машинами управлять с помощью клавиатуры практически невозможно. Так как если ты передержал кнопку, на долю секунды ты не успеешь вывернуть колеса и въедешь в ближайший столб или стену. Что же я могу сказать по поводу плюсов? Так это сюжет, я, человек которому не нравятся игры про будущее, кибернетику и так далее, смог залипнуть на 20 часов игры и я уверен, что это всего лишь малая часть. Часть того, что может показать сюжет. Квестов очень много и они не такие, пойди туда, принеси это, нет, они разные доп миссии хочется выполнять подведем же итоги что мы ждали столько лет я до ноября не интересовался киберпанком так как она мне показалась слишком скучной и большое количество рекламы мне отпугнуло но все же я решил предзаказать игру в ноябре и до момента переноса забыл думал что пусть перенесут В принципе вышла вальгала в которую я при понемногу играл надеялся что сиди project допилят игру и выйдет просто конфетка но на деле у нас просто максимально вкусная конфета но с максимально убогой оберткой стоит ли покупать игру сейчас Категорически нет, если у вас средний ПК. Стоит ли покупать игру позже обязательно, так как я уверен, что если вам так же, как и мне не нравится стилистика будущего, то вам обязательно понравится сюжет. А на этом у меня все. Обязательно пишите свое мнение по поводу игры. С вами был Владислав. До новых встреч!